Данный тип скальпинга тоже очень сложный вид и с него начинать я тоже никому не рекомендую. Это большая работа с большими, поиск больших свечей и анализ объема. Важно, чтобы здесь был опять же хороший брокер и хороший интернет. Мобильный интернет для таких торговлей плохо подходит, он очень инертный, очень подвисает бывает. Здесь мы смотрим график цены и смотрим а, на объем. Важный этап здесь это проведение линий поддержки, сопротивления. Здесь уровни тренда мы не проводим. То есть все вот работы от больших э, свечей объемов только с уровнем поддержки сопротивления. То есть уровень поддержки сопротивления это дополнительный, э, дополнительный стимул того, чтобы э, цена там остановилась. Здесь мы научимся читать ленту сделок. В квике она называется таблица обезличенных сделок. Раньше называлась таблица всех сделок. То есть там отображаются э, сделки всех участников, не только вашей, но и все сделки, которые прошли по ну, тому инструменту, который мы выберем. Здесь нам не важно окончание с минуты, не, по сути свеча это э, уже больше для восстановки стопа, мы входим, как только увидели большую свечу, и видим, что объем остановился, развернулся. Как это делать? Я покажу одна из методик, которую я иногда применяю, и... Ну, достаточно часто вот, у меня получалось за последнее время получить удачные прибыльные сделки. Стоп мы ставим за лол свечи. Это уже наша страховка. Бывает, что против нас пролетает прям свеча, но тут тогда крыться по рынку. А так стоп за лол свечи. Ну, брать мы будем приблизительно размер свечи или половину, в зависимости от того, насколько она велика. И тут важно, конечно, не сидеть долго. Это очень короткие должны быть сделки. Как только пошло против вас, кроетесь. Как только заданный свой профит взяли, останавливаемся. Очень удобно работать с MT5. И сейчас покажу почему. Потому что там очень хорошая лента сделок. И мы обязательно... Ну, мы можем смотреть стакан. Но, как правило, если эта свеча быстрая, можем в стакане и не увидеть ничего. Например, на открытии вы стакан не увидите. Он будет... Ну, не всю информацию выводить, он будет просто моментально все это пролетит перед глазами, и вы даже не сможете увидеть. Только если снимать все это принц с экрана, делать, снимать на видео. Давайте смотрим, как данную стратегию можно применять. Определить, большая или маленькая свеча, это нужно эмпирически. То есть нужно знать, какие средний размер свечи у того инструмента, с которым мы работаем, и определить, в какой момент мы будем ходить, когда мы будем пытаться, ну, когда мы будем определять, что это свеча большая. Можно искать большую свечу, но ну, всегда будет большая свеча на открытии, но работать с первой свечой очень сложно. Я уже говорил, что это только если вы работаете на небольшой объем, на, на какой-то счет выделите себе небольшой, и небольшим объемом попробуйте на свече открытия поработать. И опять это зависит от того, какой гэп. Если очень сильный гэп, то не получится, у вас подвиснет все. Если гэп не очень большой, вот как в текущий момент вы видите сейчас «Газпром», это за 26 число. Ну, здесь гэп был порядка, ну, около 2 рублей. Да, 2 рубля свеча. Торговля начинается уже с гэпом. И свеча огромная. То тут уже не получится. У вас, скорее всего, все подвеснет, да вы ничего не увидите. Здесь мы будем смотреть ленту сделок. Мы уже разбирали стакан MetaTrader 5. Вот у нас стакан перед глазами. Здесь можно выводить все сделки. Давайте я сейчас поставлю, посмотри, покажу вам, как она выглядит. То есть мы здесь видим все сделки, которые проходят э, сейчас по Газпрому. Видите, как только появляются сделки, вот сейчас идут сделки на покупку. Давайте я сейчас откручу на текущую свечу. Видите, свеча идет вверх. Идут покупки, покупки, покупки, покупки. Немножко подвисает тоже лента сделок. Вот пошли продажи. Вот здесь можно попытаться, как только пошли продажи, можно попытаться зашортить. Но, обратите внимание, для того, чтобы шортить, я рекомендую делать вот такой фильтр. Минимальный объем ставить 10. Тогда вы будете видеть только крупных участников. Вот сейчас у нас опять покупка. Вот пошли продажи. Вот в данный момент можно э, по Газпрому открыть э, короткую позицию. Давайте прямо один контракт. Сейчас я настрою квик. Вот цена 22.162. Вот здесь можно шортить. 22 162 мы здесь открываем короткую позицию и берем 30 пунктов 160 130 вот 130 138 чуть ниже 130 мы выставляем наш профит 30 пунктов берем минимально где мы заходили мы заходили там где пошли большие крупные продажи вот 22 162 отсюда начались продажи Дальше еще вот кто-то купил крупный объем. Но видите, после резкого движения вверх, когда шли покупки, то есть все покупки, дальше прошла, очень важно, прошла крупная покупка 142. И видите, что а вот эта покупка, почему пошла 142, значит, кто-то ее встретил. Она прошла по одной цене, значит, кто-то стоял там на продаже крупной. Видите, это точка остановки, и здесь начинаются обратные после этого продажи, то есть кто-то начинает здесь вот активно шортить 162, 163, 164. То есть здесь останавливают и встречают нашу, а, наше движение. Вот пример а, такой сделки. И видите, после этого действительно формируется черная свеча, и которая, вот участник, которые встретили, они начинают толкать ее в сторону нашего профита. Ну и это не значит, что мы сейчас обязательно увидим профит, приблизительно здесь стоп у нас должен быть в голове у нас здесь за свечой вот пунктируем здесь синий давайте обычно я не пунктируем обычно я красный стопы у меня обозначается простой линии красный также также в квике их вывожу вот там я буду крыться если туда придет это обратите внимание это у меня не стоп автоматически выставленный это мой стоп в голове вот я вот здесь держу за свечой если мы 22 170 придем я тут же вот я могу даже в стакане выделить эту цену, что удобно, а в квике. И туда придем, я тут же покроюсь. Но поскольку цену остановили, скорее всего, вот мы сейчас локально отвалимся вниз и закроемся по профиту. Потом я покажу еще три сделки на Газпроме, которые произошли раньше. Методика опасная, методика для вас новая, я думаю, будет. Поэтому начинайте с минимального объема, то есть на одном контракте. Если у вас на одном контракте будет получаться, вы всегда объем сможете увеличить. Самое главное, что вы здесь входите не где-то догоняя, не догоняя, не на в никогда все висит. Вот когда вот идет резкий рост, вот когда все покупают, покупают, покупают, идет постоянный рост, здесь сложно входить. А вот здесь, когда цена остановилась, кто-то ее встретил на каком-то уровне, здесь приходит некое успокоение рынка. И есть несколько у вас там секунд в запасе, чтобы здесь спокойненько на этом уровне зашортить. После того, как цена отвалится ниже. Обратите внимание, здесь вот цена в районе 162, 22, 164. Все, а дальше уже диапазон уходит в район 150, 140. Все, дальше уже начинается откат. Насколько он будет сильный, зависит. От того, насколько длинная была свеча предыдущая, какое было движение, это торговля рискованная. Здесь вы рискуете, потому что в любой момент может кто-то продолжить движение, и у вас будет не профит, а будет у вас лось. Ну, в данном случае, видите, практически наша сделка закрывается. До профита вот чуть-чуть не дошли. Видите, захватили тенью. Если бы вы пытались закрыться по рынку, у вас бы ничего не получилось в этот момент. То есть моментально кто-то бросил Небольшой объем. Шорт мы, кстати, можем посмотреть. Это 140. Ну, видите, даже был небольшой объем. Видите, все объемы были э, минимальные. Даже если кто-то, смотрите, бросает большой объем, например, 20 контрактов, а внизу стоят объем небольшие, я уже показывал в стакане, этот объем размазывается по ближайшим участникам. Вот видите, если мы сейчас вот зафиксируем значение, фиксируем, в стакане стоят вот ближайшие участники, 2, 7, 12, кто-то бросает 20 контрактов, вот в ленте сделок вы 20 не увидите. Вы увидите в ленте сделок sell 2, sell 7, sell 12, sell 20, sell 1. То есть вот, если мы бросаем 20 контрактов, 20 контрактов захватят вот этих первых, ближайших 4 участников, которые стоят на покупку. Вот как работает данная стратегия. Вот как читать ленту сделок. Чтение ленты сделок очень интересное, захватывающее занятие. И вот так вот совершаются сделки. Соответственно, стоп в голове я его, в принципе, линии убираю. Он у меня на рынке стоп и не стоял. Он у меня в голове. Здесь мы берем короткие откаты. Очень короткие откаты, потому что это все локально происходит. После длинной свечи технически рынок немного откатывается назад. Что может быть дальше произойти? Все что угодно. То есть тут не жадничать. Но вот если вы научитесь хорошо читать сделки, это очень интересная скальперская стратегия поиска больших свечей и больших объемов. Кстати, мы здесь вот э, объема, особенно, честно говоря, объема-то мы здесь вот и не смотрели, но мы смотрели здесь ленту сделок и видели, что здесь объемы проходили. То есть мы искали уж здесь крупные объемы, которые останавливают нашу сделку. Вот давайте я сейчас покажу, Примеры сделок. Так, эту сделку мы отматываем обратно. Вот сколько прошел, видите, Газпром. И крупных свечей не так много. Вот я покажу начало текущего дня. Сейчас я правой клавишей отключу автопрокрутку. У ленты сделок. Теперь мы сможем отмотать ее в обратную сторону. Так, давайте мы смотрим. 10.00. Открытие. Давайте от, отмотаем прямо на 10.00. И давайте посмотрим, как открывался рынок и почему сформировалась такая свеча. Открытие. Так, у меня сразу стоит, уже вижу, минимальный объем 10. То есть меньше 10 я даже не смотрю, не уважаю. Поэтому здесь будут не все цены, которые находятся в этой свече. в 21.800. Вполне возможно, что он здесь и не будет. Здесь, в, в ленте сделок, потому что там вполне возможно прошел объем, равный одному контракту. Прям давайте наносить. 21 982, 21 950. Видите, практически никто не встречает, крупняк не встречает наши объемы. Стакан пустой, по нему спокойно кто-то несется. 914. Обратите внимание, мизерные объемы. И дальше смотрим 910. Обратите внимание, я сейчас обозначу эту жирной линией. А что это означает? Почему 900, такой огромный объем прошел? Это не значит, что кто-то большой объем по стакану бросил. Это значит, что на этом уровне стояла заявка 3829 контрактов. И именно в нее ударились, и кто-то тоже продавал крупный объем, и он встретил сопротивление первое. То есть это лента сделок. То есть по этой цене произошла, произошла сделка, объем которой составил 3829 это сделка с каким-то э, конкретным участником. Все, после этого рынок продолжает двигаться дальше. Здесь ударились. И, кстати, вот эта точка первого удара, она вполне в конце концов стала и э, приблизительно здесь закрылась свеча. Но в данном случае нас это не интересует. Мы продолжаем лететь дальше. 850 лишь следующий крупный объем. Мы его сейчас ставим тонким. Всего лишь там 10 было контрактов. Дальше. 822 и 822. Две сделки подряд в одну цену. Близко. О чем это говорит? Что вот мы летели-летели с таким шагом. Обратите внимание, это все первая секунда. Это вы, все происходит моментально. Вы даже это не успеете здесь войти. И первый откат. Первые. Откат обратно. 21 840. Давайте я их буду. 21 21.840, вот первая наша зеленая свеча, зеленая линия. Здесь пошла первая покупка. Дальше опять возвращаемся на 21 21.822, 21.800. Вот, кстати, есть вот эта минимальная цена 21.800. Вот она здесь. И видите, после этого произошел первый, опять же, откат. Я ищу в стакане вот именно эту цену. Там, где начинаются первые покупки. Вот 21840, 21810. И пытаюсь вот по этой цене войти. Но мне удалось войти вот по. Скорее всего, здесь вы видите уже где-то пятую-десятую секунду. То есть вот вы увидите 10.04, 10.09. И вот здесь вы смотрите цену 21 21850. Вот здесь начинаются уже покупки. Отсюда будет рынок отталкиваться. И здесь пытаетесь войти. Здесь вы уже видите лоу свечи, и входите близко к лоу. Вот смотрите: вход 830, и здесь а, заявка на выход. А, все это происходит а, фактически моментально. Свеча огромная, волатильная. И это не значит, что вот здесь свеча открылась, сходила сюда и вернулась закрылась. Нет. Свеча это вот свеча особенно открытие это вот такое движение. Но мы сейчас видели, сначала были продажи, здесь остановка, Ударились круг на участника, полетели дальше, долетели до сюда, вот уже пошел откат. Сюда, сюда, сюда, сюда, вот эта свеча, она может потом полететь сюда. Я все это рисую, свечу открытия. Сюда она может лететь почти кверху, обратно, сюда. И в конце концов, к концу закрытия первой свечи, первой минуты, рынок уже определяет вот этот уровень, который является ценой закрытия. То есть свеча открытия, если проанализировать по вот, таблице всех сделок, таблица ленты сделок, таблица безличных сделок она в квике. Просто MetaTrader она цветная, красивая, удобная с объемами. Здесь видите справа колонки, где объем. Здесь показано, какие объемы проходили. Вы можете очень интересно проанализировать, как рынок двигается, что с ним происходит. То есть это очень интересный анализ вот этой таблицы всех сделок, табли... ленты сделок. И вот такая первая сделка. Следующая свеча. Здесь точно такая же. Мы смотрим по времени. 10.10 это свеча. Находим ее 10.10 -10 время. И лоу. 21 770 21 770 вот 777 вот видите опять же постоянные продажи анализируем свечу вот они шли продажи продажи продажи продажи и здесь первая покупка все первая покупка свеча длинная мы начинаем входить и пытаемся здесь войти близко к лоу свечи попыток может быть много мы пытаемся ставить лимитку, ее не захватывают. Если уже лимитка не захватилась, а свеча далеко откатилась, все, мы уже бросаем эту свечу и больше на ней не работаем. Все, вошли, свеча, выставляем наш профит. Профит порядка 30-40 пунктов. То есть жадничать не нужно, так как я продемонстрирую вам онлайн. И третья сделка. Я пытался его сделать по такому же принципу. Длинная свеча. Я вхожу близко к лоу. Но, к сожалению, здесь движение не Оно останавливается в локальном моменте. Я вижу это по таблице всех сделок. Но отката не происходит. И я закрываюсь по стопу, когда свеча формируется снова черная. То есть короткий стоп. Стараться здесь не задерживаться. Здесь можно получить огромного лося. Поэтому эта стратегия интересная, но очень тоже сложная. Вот такой принцип торговли. Очень интересный принцип, который вам рекомендую. Попробовать, но ну попробовать на минимальном обязательно объеме. Спасибо за внимание.